Хейу! Hey Всем холла! Вы на канале Йоба мы и сегодня продолжаем прохождение игры под названием Resident Evil 7. В моем исполнении: если ты приготовил для себя пару вкусных плюк, заварил для себя крепчайший чаек, тогда мы начинаем. Итак, вот мы в том самом месте, где вот как мы находились, да, вот, получается, мы проходим сюда, нам нужно было, что, раздвинуть вот этот вот э, лифт, да, получается, а, раздвигаем двери лифта, я посмотрел мою ошибку, которую я допустил при прохождении в прошлый раз этой игры, да, а, да. Uh, здесь, блин, получается, здесь ничего нет. У меня, как всегда, получается, все у меня uh, крайне просто. Если где-то у кого-то что-то есть, то у меня этого определенно сразу просто нет. Эпоксид забрал? Забрал. Mm -hmm. Бук не работающий. Это мы помним. <прыг Christianity> Это мы проходили, к этому у меня нету никаких uh, растворителей. То есть открыть мы тоже его не можем. Uh, соответственно, что? Дальше продвигаемся, прыгаем сейчас в шафту лифта. Взбираемся по лестнице. Мы на камере, на камере Изучаем, смотрим, да, что Мы э, Что Итан все-таки жив, и он на второй Секции, это где-то внизу То есть нам, соответственно, нужно будет его спасать Спасать каким образом, я еще не знаю Потому что оружия у меня нет Да, игра как бы дает мне Все шансы на победу в ней Ну и ладно, что Подумаешь, случается с каждым Случается с каждым, здесь вот у нас Что, таблы есть а, здесь что? Здесь ничего нету. Здесь у нас что? Так, все. И вот нажимаем, короче, меняем камеры, находим Итана, и идем к Итану. Итан. Все. Итан. Я человек Итан. Надеюсь, я успею. Да. Приблизь еще, конечно. Также так виднее, да? Нижний уровень. Да, да, да. S2. С2, запомнил. С2, камера 5. С2, камера 5. С2. А, блин. Я забыл, голая. что ты здесь была, грязь! Гадина. даринчуга Так, все, Эвелина. Прекращай, эти шутки твои мне уже сглебали заглеб... просто. Вот именно, блин. Мир, ты, ты так она? права, чертовски, мать твою. Мать твою. Бич. Ты так права, бич. Так, здесь, конечно же, ничего мне не светит, конечно же. Так. Угу, угу. Здесь проходим, изучаем, смотрим, что у нас здесь есть. Здесь есть абсолютно ничего, получается. Так, мы забрались наверх, можем спуститься вниз. Там была монета древнее. Древнейшая монета была здесь. Сейчас забьем свой инвентарь. Так, монетку забрали, поднимаемся обратно по лестнице. И поворачиваем куда? Налево. Налево поворачиваем, смотрим. Ой, поправовай. Ой, ой, что О, что это? Шкафчик. А, трава, конечно. Вот у меня что еще? Так, трава. Так, давай сделаем. Трава. Ага, ага, ага Что я еще мог сделать с эпоксидом? Вот скажи, ничего, капитанская рубка Вот здесь ключ, который у меня нет Патроны, ага Карта, карта Может быть, мне дадут пистолет какой-нибудь? Нет, ничего никто не даст мне Конечно, мне никто ничего не даст Ключа у меня нету угу. Ну, соответственно, я пошел Я пошел, мне, мне тут делать нечего И нечего мне тут делать нет тут делать Ничего, мать вашу. Все, здесь мы открываем двери лифта, да? И я проморгал тот момент, что вот этот вот ключ, который мы взяли в капитанской руке, он, он был с, э, самым настоящим ключом от вот этого гребного люка. Открываем, открываем, спускаемся, смотрим, что нас там ждет. Мне бы сказали мои ребята, что вот это вот, ну как бы надо здесь вот так сделать, А не, а не то, как я побежал куда-то там. Так, кабель накрылся. У нас был кабель на замену, но его пришлось использовать для ремонта в лазарете на третьем этаже. Придется тебе попросить этот кабель у доктора Уоттла. Мне срочно надо во второе машинное отделение, но для этого надо сначала починить эту штуку. Понял. Понял. Здесь нужен предохранитель, которого у меня нет, а здесь нужны провода, которых у меня нет. Так, я могу либо подняться, это 2F, либо спуститься. Подожди. Мне что нужно сделать? Давай F. Поднимемся, посмотрим. Откуда звуки издаются вот эти? Ужасные. А, ну ясно, ясно. Я и пошел. Я как бы, я так и знал. Вот что я, я выбрал? Именно тот? Путь. О, их два. вы уи, уи. О, оно уже блюет. Блин, оно блюет уже. Эпоксид, кайф. Я надеюсь, оно двери не умеет открывать. Оно живое, понимаешь? Оно живое. Мать твою. Так, здесь нету ничего. Оп. О, во-во-во. я тебе про это и говорю. Вот они сейчас там на входе стоят вдвоем. И что мне с ними делать? У меня одна бомба. И они ж никуда не денутся, я правильно понял? Я правильно все понял? Так, ты проблевался? Где второй? Так, убил Нет? Я его даже не убил, прикинь Шаришь Ясно Все, я, я еще изначально не туда побежал Это вообще шок какой-то Так, а это что? А там что? О, я вот сюда побегал Побежал, побежал, побежал Успел? Закрывай Еще одну бомбу раздобыл Это хорошо все, в таком духе и пытаемся. Так, так, так, так, так. Он блюет в дверь. Очень, очень, да, очень умно. Ой, я сюда не мог пройти, кстати, вначале в самом. Здесь нужна, э, нужно решить какую-то головоломку, правильно понимаю? Не получается открыть. Э, так, вот это правильная сторона. Вот это тоже правильно. Это, это сверху зеленая. Сверху зеленая и... У -у -у -у. Вот так. Во. Открывайся. Все, идентично сделали. О, корзиное вещество. Кайф. Кайф. Получается, я смогу открыть, что-то сделать? Не верю. Не верю. Вращать. Ну, монета. Мне она так нужна сейчас? Так, -так нужна эта монета? Что бы ты... Что -то я делал без нее-то, а? Ну вот, я даже ящик не могу разбить. Ну ладно, подвинь. Пройдем еще, посмотрим, что у нас тут есть. Я надеюсь, тут-то никого нету. Димонов этих. Сильный эпоксид, да? Ты шо? Куда сильнее это? Так. Смотрю, изучаю. Ну, вроде здесь больше ничего нет. Блин, не знаю, туда пойти либо сюда. Здесь наверх лестница Ой, Черт подери Черт побери Моя нерешительность Куда же я правильно в направлении двигаюсь или нет Или да Просто патроны есть Кайф ну, Хотя бы патроны Слышь, подобрал патроны уже хорошо Я не смогу ничего сделать с этой фигурки Пойдем О, ясно Жижа появилась опять о, еще одна Ага, пойдет Я тебя хоть и не убил, но покоца Вы отперли это Я отпер, да Я еще тот отпирала О, монета Супер Так, закроемся Давай-ка, может, закроемся? Класс, здесь можно сохраниться, наконец-то Есть аптечки, есть испарители эти. Магнитофонные кассеты Шок, сколько их Так, так, так, понял, я понял а может быть здесь где-нибудь была бы пушка для меня Эви наверху Да, мне Эви уже не нужна Мне нужно просто выжить Так, смотрим э, Сильный эпоксид, просто эпоксид Сделаю себе еще Ага Аптечку, наверное, да, аптечку сделаю Выкладываю монеты Ооо, Ты мой рот топтал, понял Древняя монета Монета инстинкта, защиты Кассеты я выкладываю Все Но беру одну Одну я взял У меня есть четыре аптечки даже 5, шок Выкладываю Защиту беру Нападение Уникальное Хватит Хватит, все, хватит Не понял Что за звуки? Что за системные звуки? Так Сохраняемся Пфф, Как я нашел эту комнату, вообще не понимаю Итак, итак, продолжаем Итак, продолжаем, мы сохранились Вельми добро, вельми здорово Так, можем открыть вот эту вот Теперь штукенцию, да? Получается дверь откроем, посмотрим, что там есть Все, закрывай, закрывай, закрывай Там уже кто-то, я слышу, звуки эти о, ключ из шкафа в каюте капитана Хорош Так, я теперь могу себе взять автомат Позволить взять себе автомат угу. Давай, наберешь С присесть Спуститься Здесь забраться Пойдем в каюту капитана Сразу возьмем себе все стволы а? Шаришь? Для этого нам нужно было, по-моему, подняться наверх, да? Каюта капитана была наверху То есть по лестнице мы не зря поднимаемся сейчас Надеюсь, что нет Надеюсь, что нет Надеюсь и верю в том, что мы делаем что-то достойное Что-то прекрасное, что-то нужное Они а как всегда Я надеюсь, что сейчас тут никто не появится Да? Никакая Велина Не схватит меня за руку, за горло И там не начнет меня трепать Буль? Отлично Ясно. Ясен перец, конечно, ты-то у меня ничего нет, я ничего не могу сделать с ним. Мне просто сейчас бан. Он меня сейчас убьет. Он уже ползет за мной прыгает. Смотри, прыгает. Не буду оборачиваться. О, жесткие. Ой, жестко как. Но ну, аптечек, слава богу, все наделал. Автомат, бомба. Патронов до хера, кстати. Так, теперь бы. О, -ох -ох -ох. О хорошо. Получилось. Хоть что-то да получилось. А -а -а, здесь мне больше ничего не надо. Надеюсь, что нет. Я пошел. Все, я пошел вниз. Еще <сёк> ниже. Еще ниже. Еще ниже. <клышко> так. Ой. Ой. Ой, спуститься. Во, во, во. Подожди. Спуститься правой кнопкой мыши. Все, нажал. Пускаюсь. Я надеюсь, здесь не, будут, не будет этих бомжей Есть, есть бомж Бомж обнаружен, пацаны Так, закрылись Сохранимся? Нечем, блин, забыл Блин Вот это я, вот это я облашал, конечно Давай смотреть, что у нас тут есть так, мы еще разочек, да? Обольемся. Подожди. Предохранитель могу взять. Все, мне та дверь не нужна. Получается. Не хотелось бы разбивать. Хотя можно. Можно один патрончик-то почему, почему не, не пустить? Ага. Во! Нормально, нормально ход слышь. Так, я взял, получается, что я взял? А, вот, предохранитель, наверное, вот сюда нужно вставить один. А? Али нет. Н да, уж человек удача очевидно да Ой, я закрыл дверь и он что ли там остался идеальти я поднялся и без предохранителя без предохранителя понимаешь о чем я так еще раз где у нас лазарет это третий этаж так, ладно, спускаемся. Давай. А, вас тут двое, блин. Я в самое начало сейчас отправляюсь. Да ну, как это все делается с первого раза? Почему это не у меня делается с первого раза? Итак, погоди, напоминайте. Напоминайте. Все, я, по-моему... Э... По-моему, ничего у меня нету. Где-то я что-то все нашел. И сразу же все... Получается пати Реал uh, Да? Да Так, я набрал кучу всякого говна Итак, смотрим Так, uh, карта Карта подсказывает мне, что здесь посохранял Так, комната холл, столовая uh, Кубрик Чет то Чет закрыто. Чё-то закрытое наверняка вот это вот с эпоксидом, да? Комната Которая надо, ну не эпоксидом как бы А, извините Во -во -во. Расплавить замочек Пожалуйста, нет Пожалуйста, нет, закрыли, все, отлично Так, ключ есть а, Есть ключ Здесь еще бы что-то было, конечно, да Сань, не тебе Не тебе здесь что-то Брать Он там не хочет утонуть уже В своей жиже поганой М -м -м, ясно о, ясно, все, ясно, все ясно. С присесть, а, забираемся, пойдем наверх за автоматом, блин. Все, наверх за автоматом. Дожди, а если, <coughs> а если я сразу сбегаю а, спуститься, если я спущусь просто за этим, за... возьму сразу вот этот вот а, говна штуку. Ну, я понял. Так, я возьму сразу вот этот вот переходник, да, или как там... М -м, ясно. Ремонтный участок. Тут мне все предельно ясно. Пожалуйста, тут... Же. Пожалуйста, уйди. Так, да. Ой. Так, здесь уровень 1. Не может быть сюда нужно подняться, нет? 2F. 2F. А где кто вырос? Может быть третий этаж. Здесь, может быть, пешком можно было подняться. И я это все... Просто мне нужно достать этот, про про этот пробки эти гребаные, да, получается. Пожалуйста, я не хочу, чтобы здесь кто-то нахрен был. Что вообще здесь... Я хочу, чтобы здесь вообще никого нахрен не было. Все, я могу пройти и расплавить, кстати, там дверь. Угу. Шок, идея, Шок. Понятно, у меня пушки нет против тебя. Дорогой ты мой, почему ты тут появился-то? А? Радость. Радость. Ладно, пойдем наверх. Пойдем наверх за пушкой. Пушка нам нужна, потому что без пушки нам дают Дают, в принципе, постоянно Дают пэс-дулей Пэс-дулей нам дают Да, нужно было забрать сразу вот этот вот э, Ампулку эту Как называется? Пробка? Да? Пробка же? Ну да, ну и что? Ну получается, что так? Давай, дальше Спускаемся в лифт, в лифт. О, вот там эта дичь, которая на меня сразу Прыгнула там, меня атаковала Убила почти Но Я щас, я щас, не, я щас Мансую Чекай, прыгает на меня в спину, прям упирается Так, ключ Ключ, ключ, ключ Открыли, отлично Я беру Если можно, я бы взял Отлично Отлично Сразу появляется Это гнида, да? Где лицо? Давай сюда лицо Кого ты там пытаешься убить, а? О, убил, убил. Да-да-да, Та да-да-да-да. Та так вниз спускаемся и достаем. Нет, это не сюда вниз, не сюда, явно не сюда, Санючек, не сюда. Так, мы где-то здесь получается. Не, я здесь не хочу там воевать с этим вот гоблином наземным. Не, не буду, спасибо. Не голодный. Спускаюсь вниз просто. Что может быть лучше? Я спускаюсь вниз и забираю там что-то угу. Спускаюсь вниз и забираю что-то Кубрик, так А, во Ремонтный участок Так, так, лазарет Третий, второй, третий угу, угу. Через диспетчерскую войти надо будет Понял, тогда я пойду Я спущусь, заберу вот эту вот э, Пробку, да Переходник, короче, все энергии Чтобы все работало, переходник мне нужен Сейчас тут будет Демон этот сидеть, да И здесь тоже сейчас будет сидеть Просто вот мне там и нужно было Так, подняться А, ясно Понятно. Не, я понимаю твою злобу, агрессию. Этот мир очень жестокий, и ты его пытаешься выплеснуть на слабых. Проблема только в том, что я не слабый. Так, где-то... О, я помню. Ага. Я помню, что здесь были патроны. Отлично. Бля! Умри! Патроны, которые я все здесь и до пох... Да сдохни! Охренеть! Да ты еще гонишь? Ну, давай, Фил, блин, я не хотел так много патронов тратить. И хпшку, блин, еще всю потратил. Все. Облились и... Эф, подняться. Поднимаемся нахер. В смысле, что? А, нет, все норм, Все, отлично. Так, вставляем. Да, вставили. Вставили. Что ж, отправляемся за проводами. Что еще делать, парни? Потому что, ну, как бы, без проводов нет, не мест никакие. Если у тебя есть переходничок, то нужны проводочек. Так ты, да? Как бы, ну, как бы, вражайся, Ну, с языком, как бы, да? Сейчас через, надо через диспетчерскую попасть вот в ту комнату, где у нас появился этот длинномес. Это человек-песок. Помнишь из Человека-паука? В Человеке-пауке в третьей часть, по-моему, во второй был... Или в третий, В третий. Человек э, из песка. Там мужик-преступник побежал из тюрьмы. Попал в какую-то машину. Э, Каких-то ученых. И вот он вместе с, пешко... с песком. О, смешало. Спасибо. Я... А я понадеялся. А я-то думал. Так, ну это не здесь, это вот чуть-чуть дальше, вот там помогу Где-то, где-то здесь Девки, девки, не мешай Где-то, где-то здесь, я сейчас, я сейчас пойму Сейчас, сейчас, подождите Блин, или я не сюда попал Как со мной такое могло произойти? На этом этапе, на этом нету Значит, значит я все-таки не туда попал Мне надо ниже на этаж Дурак А вот здесь я могу пройти? Вот. Во-во-во. Залазь, залазь, залазь. Он уже вырос. Он уже все, он уже, он уже все готов. А что если. Ага. Вот такого тебе, а, враток. Браток. Пойдет? Понюхаешь, бебру? Спасибо. Все, идеально. Я даже ХПшку не потратил. Так, используем один растворитель. Плавим замок, к херам. К херам собачим. Что за дверь? Что за дверь? Незаконная установка дверей какая-то. Вот отсюда меня выбросило куда-то в болото, а там меня уже нашли эти доходяги, да? Или я их нашел? Не знаю. Не знаю, но мы узнаем, да. Чего поддакиваешь, кто? Кто, кто? Я. Так, блин, ну ничего нет. Все, сделаю вид, что ничего нет, не буду ничего искать, рыскать. Все, отлично. О, пикалет дали, кайф. Слышь, с двумя патронами. Пикалет-то ладно. У меня. У меня автомат есть. О, порок, О, психосимуляторы. О. о я еще кучу монет взял. Давай. Блин. А что? А, ну вот. Блин. Ну, десять патронов кайфовых сделаем угу, сразу пойдем. Мне сейчас кто-то даст пездость сзади, да, получается? Отсоединяй провода и пошли нахер отсюда Ой, блядь, заплевали! Пожалуйста, не убивайте. А Закрыть-то можно дверь как? Ой, бля, еще патрон крутой потратил. Да ну как меня убить-то, блин, почему он такой живучий? Он еще и взорвался в конце. Понимаешь, о чем я? Мое везение, моё уда моя удача вот она, в чем. Так, это можно захавать? Спасибо, спасибо, огромное спасибо. Ага, растворитель нашел, класс. Супер, блин. Ну, ты мразь, ага, Ты мразь, кто ты, ты мразь. За... Повтори, кто ты, ты мразь. Ты мразь, ты мразина, ты мразь, Мразище, мразь, мразота, мразь. Мразь. Ты гнида, гнидок, гнитка. Ты знаешь, кто ты? you know You bitch, you know, bitch. Так, так, так, так, так, так, так, все обхожу стороной Дайте мне в лифт залезть, просто в лифт Я сейчас почуню лифт и уеду Все, мне больше ничего здесь не надо Провода у меня есть, я открутил там себе, что надо было угу. Почему я его открутил, он не мог попасть Мне просто в ранец положиться, или что это за бред? Залазь, залазь Блюдки, мать вашу! П зачем я вот тогда крутил просто, чтобы там подкрутить -по -по -по его, по -по -по -покру покрутить, по -по покрутить? Ну, оно мне надо по-вашему так надо. Не надо? Сейчас храниться, блин, надо было бы. Блин, ну это опасно, конечно. Я вот с -с -с -с я вот не, не понимаю вот этой пушки, я патронов не жалел. Да, он тут вообще лежит, как ты понимаешь? Ага. Угу, спасибо. Очень любезно с вашей стороны. Сэры и леди. Те, кто смотрит меня сейчас, ребят, вот понимаете, вот коротко о моей удаче. и о сообразительности. Вот нужно было просто проверить и посмотреть, есть ли там что-то или нет у меня в инвентаре, указывающее на присутствие кабеля. Я такой, да, ну, есть. Мне же жизнь столько бонусов подкидывает, что просто вах-вах. Да, понимаю. А, подожди, а я, по-моему, здесь могу и сохраниться, нет? Да, могу, но у меня нету кассеты. Джинни. Просто гений. Гений. Саня, гений. Так, давай запрыгиваем, малых. Смотрим. Теперь можем вставить кабель. Работает. Отлично. Нам нужно на С2. С2. С2. Пускаемся. Он ждет. он ждет. Завали их а, а а Это типа эхо было, поняли? Он там уже кто-то аптечку взял. Взял? Взял. Вот ты понимаешь, вот к чему этот автомат? Нахера мне этот автомат, когда он... А -а -а о о о под солями Соль, это все соли Я знаю, это все соли Пистолетный патрон, давай перезарядимся О, норм О, монетка Как она мне нужна-то, ты шо? Ты шо? Дохни. Поливай. А -а -а! Поливай! Я же сказал! Черт! Где я остановился? Где я остановился? Подскажи, подскажи, просто я Где? Где была последняя точка сохранения? Где? Пожалуйста, скажи, чтобы это было в лифте. Нееет! все мы на моменте где я вставляю предохранитель и провод в этот гребаный э, щиток я у меня патроны только такие да только простые простенькие что если сделать крутые давай захаваем посмотрим сейчас, мы... сейчас я э, взял короче крутые патроны здесь я помню Придется эту бич-лазанью убить. По-моему, где-то здесь. Так. Где-где? Да. Ой, блядь. Раз, два. Два патрона достаточно. Отлично. Что? Что? Что здесь еще лежит? А, ну ясно. Ну, ничего, получается, Да. Так, где тут еще что-то? Отлично. Справились. Фух. Пистолетные патроны, идеально. Тут-тут ящик, тут все, тут патроны. Да ты шо? Еще патроны. А ты откуда выпал? Мне интересно, малыш. Не-не-нет, нормально все, не? Бомба Травы Три аптечки есть, пока этого хватит Для того, чтобы Оправиться от этого шока вообще Происходящего Ладно, все, тут скрывается Лавочка, ничего Ничего хорошего здесь нет М -м -м. Кайф какой Моя любимая локация, бля Что ты делать-то будешь? Опа, а тут что? Бомба есть о, бомба это нормально, кстати. Стоять сюда. Руки на капот! О -о -о -ой, -ой, ой Я не переживу, если мне второй раз тут. Придется перепроходить это говно. О, бля, ты че гонишь? Вась, ты чевучий такой? Пацаны, да давайте уже... Что с... Что с этими разработчиками не так? Почему они так жестко... Ладно, это я, мой косяк. Ой-ой-ой. Нет, этого я не пройду. С этим буду мансить. Там на все подряд, это понятно. Ага. Так, попытаться обижать его. Кайф. Получилось даже. Даже получилось. Закрывай. Только закрой двери все. Так, обливаемся аптечкой. Убираем все красные сопли с экрана, потому что сопли это, ну, девичий инструмент. Так, что это у нас тут такое? Что это? Это ради древней монеты я потратил? Что, гоните? Нахер она мне нужна была. Можно вернуть деньги? Пожалуй, в другой раз, подружка. Я попробую... Посмотри, здесь что-нибудь полезное еще. Может быть, тут какие-нибудь эпоксиды или еще что-то. Патронов куча. Бомба-бомба. Пойдет. Бомба, вот, мне нравится дистанционная бомбы Они хотя бы с ног сбивают, это уже здорово. Почему я кряхчу? Ты должна кое-что сделать. Да иди ты взад. Китан. О! Китан! Китан! Здорово! Китан! Аравеки кидабра Идан! И так О, это, это что, эй, эй, эй, это батя? Тихо, чш, я знаю, я тебя не трону Да будь моя воля, никогда бы и не да трону Ладно, а Я не убийца, сынок Маргары тоже И мой сын Лукас Господи, это все повествование Ой, И даже ее, Зои Это все повествование о том, что это просто семейка, которая пострадала Эвелина? просто из-за Велины. Она виновата Из-за девочки Так она такая? Что она с вами сделала? Она заразила нас своим даром Вот она что Так она его называет Я нашел ее У разбитого танкера Тогда все и началось Она вас заразила и подчинила себе? Нет Не совсем так, сынок Она Она проникает в твой разум твою душу, и ты бессилен, ты с ней одно целое, и не можешь подавить стремление, после этого ты совсем другой человек. Прямо как Мия, значит Мия связалась со мной из-за Евелины. Слушай, этой девочке просто нужна семья. На ней все завязано. Смекаешь? Найди ее. Нам ее убить надо было, через... Смекаю фишку. Давай, давай. Моя рука, пистолет, это... я стреляю, словно дед. О, о, о. Спасибо, мою семью. Что сейчас было, блин, пош... Хорошо. Закрой рот, Саня. Не позорься. О, фу, блин, высотый таракан. Таракан. Так, я понял. Эверин. Не трогай его. Почему? Он же тебя не любит. А я его заставлю. Не надо. Так, дайте выбраться отсюда. Не трогай его. Глупенькая, я же сказала, что ему не будет больно. Не смей. Или что? Ты мне не мамочка. Помнишь? Давай, выбирайся, выбирайся. Что за крестики? Какие-то плюсики тут появляются. А, не, все-таки выбираемся, да? Получается. И Мия расклупала говно это все. Ты так красиво. Невыносимо. Рядом с тобой. я Выберись, отсюда и найди Вот. Возьми. Что? Стой! Стой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Спасаю тебя! А, она ее подлосила, да, снова? снова поглотила. Я не смогу долго, ей Мы же в, в, в, в эту инъекцию а и в эту сучку. Нет. нет, нет. Все, я представляю, нет. что нужно сделать. Нужно, у нас часы есть, нужно впулить, в, короче, вот этот анализ крови, это или мочи, или кала в ту лод, аппарат, который немного. возле лифта. Где-то, блядь. Да, давай, это еще жестче, можешь как-нибудь. Вот, древняя монета. Ты что ты будешь делать? Ты шо? Как? А, вот А, у меня даже ничего нет в инвентаре Я ее никак не смогу э, Пока никого даже Я вообще никого не смогу убить Так, ну что ж, пойдем искать А что вот это Мне что с этим сделать, с этой ампулой? Что с этой ампулой мне нужно сделать? Ну ладно, пойдем Изучим, изучим, изучим, сейчас узнаем о, вертолет! Господи, люди, наконец-то! Какие-то люди начали летать на над нами. Да ты что ты будешь делать? О, это, так это, так, это, так, это, так, это какой-то завод, получается, да, Чего? О, рыба дохлая, свиньи, парсюки. А, это рыба. Просто здоровая рыба. Так, проползаем. Тихо проплываем под. Пере... А, под балкой. Под деревянной балкой, да, переплываем. Забираем с полезницы. Сейчас мы вот тайком очутились в... ровно в том месте, где нам нужно было ощутиться. очучиться. Так, давай, смотрим. Ничем разбить. Ни ножа, ничего. Эпоксид. В шахте Питер прошел отвал, Понятно, шахта. Намек, понял. А, соляная шахта. Ну, да, конечно. Вот это только под целями можно придумать. Так, а разделитель. Что это? Вращать. Они след за нами с вертолета? Да. Пистолет, нет, паралитическое что-то. О, кайф. Твердое топливо. Черт, а у меня вот те монеты, которые у Мии были. А, вы забрали вещь, вещь Мии. 12 древних монет. А нет, подожди. Отставить. Отставить, отставить. Вот, вот это вот мы... Вот это мы все перетаскиваем сюда. Да, да. Разделитель. Что мы с разделителем можем сделать? Таблетки есть? Таблетки. Таблы. Колеса. Таблы. Таблища колеса. Монета инстинкта. Сюда. Защита. Сюда. Перезарядка. Сюда. Нападение. Сюда. Уникальное. Сюда. Две аптечки. Сюда. Сюда. Блин, ну, надеюсь, это говно мне не понравится Дистанционная бомба а, В первую очередь пистолет я забираю Пистолет, патрон для пулемета Лучше... А, что? Пистолетный патрон Пистолетные патроны Пистолетные патроны А это крутой пистолет Или нет? Небольшой, обычный Обычный пистолет, сделан так, что с ним справится Любой Давай-ка заберем свой пистолет Свой нож достанем, да? Дробовик. Гильза для дробовика. Так, ладно, понял. Сейчас мы потратим всякое, всякое там нечестивое. О, какой-то пистолет получается крутой, да? Большой наносимый урон. Открыто, открыто. Это что? О, подожди. Монета железной защиты повышает защиту. Это что? Монета агрессии увеличивает силу атаки. Пистолет, конечно же. Тогда закидываем все монеты в пистолет. Шоки! Давай. Сейчас мы пистолетик давай возьмем. Что нам остается? Это больше ничего. Открыто. Подожди, сейчас я сюда только положу. Старый пистолет. Пиколет старый. Все, вроде нормально. Сейчас мы сохраняемся. <с -пока> И поехали! Красоту сделаем. Наведем красоту на марафетеле. Порядочки. Так. Так, блин, обидно, что у меня один патрон от этой пушки К чему мне эта пушка без патронов? Почему нельзя было сделать пушку и патроны к ней? Ого. Ну ладно В дробовике есть патроны О, дай-ка попробую О, норм Жаль, что больше их нет Стопэ, стопэ я же только появился, пацаны Сапанул, да, все-таки? Доволен? Доволен, тварюка? Все довольны, блин? Сбили меня только нафиг Только нафиг избили меня нафиг А зачем, блин? Давай, пойдем, пойдем, пойдем у вас так много-то, а? Не подскажете, ребят? О, Мансонол хорош. Не буду я с ними драться? Пошли они вон. Сколько, и так сколько патронов поселил на них. О, ясно, еще не зайти. Давай, сюда идем, пацаны. Покружимся, покружимся. Как старые добрые. О, Кнопку нажали. Можно еще медленнее. И здесь кнопку нажали. Все, до свидания. Пока! Пока, милоши. Я вам скоро наберу. Итак, перезаряжаем пушку. Патронов у нас очень мало. Мы летим в какой-то подвал. Без патронов, без всего. Конечно, это мой стиль игры. Так. Изучаем Мы в общем в каком-то подвале В глубине вообще тьмы начала всего Да, это супер темная, супер невидимая зона локации Да, получается здесь каким-то образом под домиком О, ясно Ясно Так, это мы уже Кобзда Ничего личного А, ну да Я аптечку использовал, когда у меня больше нет аптечки Одна осталась, да? Ну, здесь можно патрон не тратить. Возьмем для дробовика. Здесь тоже можно не тратить. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Может быть, что-то еще здесь выпадет. перепадет мне. Али, Али нихера. Перепало. Вот, вот, вот все, что мне может перепасть Оно умерло, нет? Ну-ка еще вот это мне разбей О, нормас А, нет, только кого ты еще здесь? Что ты делаешь тут? Сколько? Вот это вот, ну вообще, это законно, нет? Нет А что тогда оно тут делает? Все, аптечек нет все, это все, это крах, это провал, это провал. Сейчас мы еще пройдем максимально далеко, да? Куда идти, в какую сторону, налево, направо? Саня кричит, Саня кричит. Что я взял? Шайбы. Мне это нахер надо? Мне это не надо. Извините, конечно. Так, сюда зайдем. О. Ну. Аптечка. Просто обязана быть аптечка. Из извините. Извините. Скажете, что это читы? Поменьше бы всякого дерьма здесь мне. И было бы хорошо. Ой, блин, да. Он меня сейчас ударит, может толкнуть? А вот с этим мне что делать? Прикажешь. Ну не, я пойду, я не буду с ним драться, я не хочу. Я не хочу, не буду. Типа у меня, у меня нет причин, чтобы это делать. А, ну здесь понятно. Ну, давай-ка я быстрее. Угу. Ну вот и здорово. И все, и нечего тебе здесь делать. Так, так, так. Не идет за мной? Али идет? Не бачу. Я там ничего не бачу, ну давай посмотрим здесь Обойдем, может быть здесь есть что-то Можно утонуть. Ой, нельзя, блин, нельзя, видишь как нельзя Видишь, видишь, ты же видишь Как это нельзя сделать, да Да и чё? Я такой лох Я такой микродудель Вот сейчас я бы здесь и умер То я сейчас, мне кажется, и погибну. А нет, игра дает мне шанс Получается, да? Так, сейчас я подожду чуть-чуть Может быть здесь что-то найду А, отмычки у меня нет Трава зато есть Стероиды, оу Действует бессрочно Максимум здоровья Да ты шо, хоть что, хоть что-то полезное, ну но... Максимальное здоровье увеличили, а больше ничего не увеличили Ладно, давай посмотрим а, Понятно, это все, это письма Я думал видео посмотреть Видео нам не дают посмотреть здесь Так Глянем Вращаем, прекращаем Смотрим, изучаем Пищевые добавки Фотокарточка 5 минут после введения дозы э, рвота Энергетоксин Е, испытание для подбора Дозы серии Е 10 минут после введения дозы смерть Вот они все испытания 12 минут после введения дозы Кальфи... Что? Кальфи... Кальцифи... Что? Кальцификация клеток? Понял, извините Извините, я правда не хотел Ой, а что это такое? Блин, я еще не все полутал, я хотел О, подожди, это, это вот сюда Мне нужен ее анализ Что это? Это че? Разрушает клетки объектов, созданных на основе модели биологического оружия серии Е Использует только для уничтожения объектов серии Е Перед употреблением необходимо стимулировать Для этого поместить в контейнер снег нейротоксиновый образец клеток серии Е Понял Вот у меня есть Такое А оно живое там или нет? Оно иссохло Изи Нейротоксин Е Не, это ну это же шок Нейротоксин Е. Я, я добыл. Добыл. Сам. Сам понял, разобрался. Так, чё? Так, ну давай, посчитаем. Данный проект был инициирован 2000, в 2000 году в качестве одной из концепций э, инициативы РТПС. Экспериментальная разработка типа тактическое преимущество следующего поколения в сотрудничестве с организацией H.C.F. Основной целью было создание биооружия для массового уничтожения врага без прямого контакта последствий инициатива Инициатива была свернута А все недоработки были переданы В данный проект Отличительной особенностью данного проекта Является способность обращать врага в союзника Преображение враждебных элементов в Добровольных помощников Так, я понял, понял, понял Короче, с целью просто это война Это просто гребаная мать ее война Понимаешь? Так, это я выбросить Вот это я взять Сильным Я возьму себе Да вот так и поступим И так будет с каждым. запомните, твари О, эпоксид Тогда можно использовать и сделать Себе патроны Угу Отлично Good job Так, так Элина также способна формировать организмы из... Ну, тут, короче, они осознали, что Велина Это жесткая тема Темчанская, да, получается И что ничего Им с ней не а подожди, я думал все, и мне куда-то дальше, а нет. Это просто будка, мне обратно надо возвращаться. Обратно меня ждут ужасные уби убийцы тут всякие. Холоднокровные и нет. Вот дверь, дебил. Ты дебил? Сань, ты вообще конченый. Нетофонная кассета, класс. Сильная аптечка, супер, дважды. Просто капзда, как хорошо. Так, укладываю. Вот это выкладываю Выкладываю, короче, я все-таки возьму Свой пистолет Гранатомет, нет, не буду брать Есть твердый, есть горелка, горелка мне нужна Автомат а, Есть патрон для пулемета Улучшенный пистолетный, я не знаю, брать, не брать Занимает место Кассета сейчас испарится И я смогу взять дистанционные бомбы еще угу. Получается хорошо так, берем кассету, юзаем Давай, погнали Сохраняем данные, не выключать компуктер Хорошо, обязательно, не буду выключать Так, мы листаем вниз и попробуем взять бомбы Бомбы, потому что кайфовая штука О, здесь гильз для дробовика Нихера Порох, монета защиты, твердое топливо Так, каразийная дистанционная бомба Есть yes, такое Есть, yes, бич А, подожди-ка Помню я такое не, норм. Гильс для дробовика, топливо для горелки. Горелка мне не нужна, к, ра к радости. К счастью, к радости. Все, и меня тут никто не взрывает, пока вроде бы даже, да? Пойдем, пойдем, пойдем. Ребят, знаменательный момент. Мне кажется, все-таки мы вот в этой части как раз-таки подбираемся к, а к финал! К финал. К финалочку. К финалочку. И где мы, по и, собственно, в полной мере сможем оценить тот. То качество Качество Отдачи разработчиков К потребителям Да И попробуем Понять Насколько хорошо Все-таки они проработали Позаботились Если они разочаруют меня Своей концовкой То я просто это банбую Я забаню Я То если А если концовка хорошая Красивая Да не Необрезная То я Я куплю Виллэдж Прям вот После этой игры Достреляю В голову То все Куплю ее И все На этом о, ясно, вот, блина, пожалуйста. Вот, вот тебе, все. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, вот оно, все. Ой, ой, ой. А что за очередь, пацаны? К чему это все? К чему этот бардак, бедлан? Я наверх на самом мне надо, или чего? Или куда? Или куда мне надо? Не бей, не бей, пожалуйста. Сыкани, блю. ой ё, ё, это ты что? Сыкани! Сделай что-нибудь такое, ну знаешь, короче. Ну, типа, а, Ого. а Ты чё гонишь? А ты, бля, отходите, все от меня отошли. Попал еще как-то, Понял. Можно все-таки я тебе пистолетом добью Тогда в таком случае Ты, ты шо гонишь? тебе Сильная аптешка, ну Не взорваться бы, да? Вот для дробовика, дробовичок это хорошо Дробовичок это да, это конечно знатненько У меня нефиг а, я могу, блин, но у меня нет... Нет, не могу, получается О И Сильный эпоксид возьму Все, на большее у меня нет места А, подожди, я могу зайти сюда У меня тут есть что-нибудь ненужное? Блин, к сожалению, нет Я бы взял просто... А. Все, ничего не буду брать, я пошел Эпоксид сильный есть, больше ничего нет. Не Перезаряжайся, ну. Мы его просто не убили с тобой. Все, норм. А-а-а, дайте пройти. Все, не бейте. Просто дайте пройти. По одному патрону хватит. Вы просто. Ой, ну, ясно. На, на, Сань. Он сейчас взорвется Отходим, отходим Во Знал же, что-то будет О, там за мной еще следуют эти бандиты Мне извини Родненький Тихо, тихо Где еще Да, я понял, понял, понял Обливайся, обливайся аптечкой быстрей Сильная аптечка Да ну Кайф. а Хайф -а, понял Я все понял, пацан. Я теперь все понял Кажется, я все нахер понял Понял Отходи быстрей, глупец ты? <свечный путь> <свечный путь> блин, ну так надо было тебя. А? Вот оно того стоило, блин. Нет, нет, мне кажется, абсолютно нет. Все патроны всрали, все всрали только на этих двух гиен, которых не обижать было а, Просекли, что можно оббегать ваших просто пацанов, да? Так, для пистолета или, да? Или для чего мы взяли? Патрон -чаги. Так, по-моему, где-то здесь Не, все чисто просто Мне казалось, что я нашел где-то Подожди, я на всякий случай использую последнюю свою аптечку Полностью здоров. Она была сильная. Аптечка меня наверняка вылечила на 100% на, пол, на 100% полосочки. Так, мы сейчас посмотрим. Что у нас тут? Так, так, так, так. Снижка-то жив, еще, понимаешь? Вот, вот незадача, да? Снижка-то, блин, жив. Все нам ловушки свои расставляет. Ловушки, забавушки. Пойдем, полезли между скал. Быстрее бы ее найти Потому что что-то опять таки затянулось Что-то такое, блин Что-то так затянулось О, карта шахты Кассета Блин, балдёж Все, кассет взяли, сохранили, блин Кайф, зафиксировали результат, так скажем Давай, выбивай Сноси да да да да дам Та-да-да-да-дам Ааа -а -а. А -а -а, понял. А -а -а, во, во, во. Вон, во, во, вот они игрушки. Уже смотри, уже все, все. Это игрушки, все тут есть. Я уверена. <свист> а <свист> это начальная вы, будка исчезла, наша. Исчезла. <свист> а это мы вспоминаем, что тут вообще происходило, да? Все, это самое начало, я помню. Е-001 запоминаем Бабка же еще жива, блин Точно Да ты шо Е-001, помнишь, да? Не, я сразу дробовичок, извините Конечно, я дробовичок Я по стариночке Здесь мумию развалили Алло или не алло? Все, клади телефон. Я убедился, я утолил свой интерес. Давай, пойдем, пойдем дальше. Да, вот мы с ней здесь сдрались. Жестко было, жестко, жестко. Я тогда еще только вот. Меня никто не пугал так сильно, как в этой игре. Вот. И меня в этой вот очень сильно испугали в этом моменте. Это все из-за тебя! Почему я это вижу? Так, напомните, здесь я вроде все подбирал, да? Я еще не знал, насколько ценные ресурсы. Пацаны, но... Но это дикая сложность, я вам скажу. Идан, да, да, да, вот здесь спокойно. она меня словила, оторвала руку мне. Я знаю, ты это не Убей его, мамочка! Но все равно не стоило! А зачем Иди мне это по -по -по -по -по показывает? он не хочет быть папочкой, тогда, тогда пусть тогда сдохнет. Мерская бебра. первую очередь мамочки тебя убивать. Чё, мне опять с Ми сейчас драться нужно будет или чего? Может не надо, пацаны? Может ну его? Может ну его нахер? Куда мне, наверх или сюда? Так, давай-ка здесь пошурудим. Вот это начало, самое начало, блин. Ты станешь одним из нас. Может, тогда начнешь играть по-честному. Наконец-то, блин, вот это вот. Игры Я уже так соскучился. Кончились. Нет, убери это от меня! Ой. Ой. А, не, прикинь, это... А чё? Просрал патроны, да? Просадил? Лишай, конечно, помойный, да Я лишай помойный А кто? Дверь у меня Откройте Куда мне идти? Мне куда идти-то, ну? Ну точно не здесь, не сюда, да? В скрытый коридор, получается С гостиной, вскрытый коридор Во-во-во-во-во все все понятно Так, все, жевчики, давайте Получается, наверх пойдем, нет? Наверху мы не были еще просто А, блин, поди... да ну Это все издевательство Это не настоящее все Это все выдумки Иллюзия, она пытается Нет, я сквозь Не-не-не, я сейчас пройду Тебе такая птичка б... пая будет А как, блин, тогда? А, вот. О, во. по шажочку, помаленечку Не-не-не, тебе бан Тебе бан, за такое тебе бан То, что ты сделала со мной, с остальными, со всеми Дайте подойти-то только Ага. О. коли Кали, коли Малыш ты мой, хорош. Да, мы сделали, блин, балдюш. Нахер. Это вообще-то бан. Шок. Ты. А, это все это время, это была бабуля, что ли, Бабуля? Да, почему? Все, все меня ненавидят. Да ладно. Ну так тебе и надо. Ты мне всю игру натрягал. Прости. Пошла. Так это вот Эвелина, получается, это все это время то бабуля и была, блин. Будто проклят! Охренеть. Охренеть. Бабуля, получается, Пустила ее в себя, да? Суть, суть, суть, словил. Они здесь выпрыгнули, короче, меня не, не хотела, бабуля захотела Вот что это такое? Что это с лицом у нее что? Что у нее с лицом? Перезаряжайся, Саня. Да понимаю, закрываю глаза. Баю, баюшки бою, не ложись на краю. Придет серенький. Вол... Да, она меня так свалила? сразу. Что ли? А чё? За что меня так? я? Подожди. Может быть это так и надо? Усатый стрим просто. Меня что, убили? Нет, не убили, балджка. Все-таки должно было быть. Кайф. Как же много всего, а? Ой. Я, я раздавлю я... тебя! В смысле ты меня раздавишь? Второй глаз, стреляй! Накидывай плавка А ты кто? А ты кто? Слышь? Блин, аптечка у меня есть? Нет? А, я не умираю, кайф Где глава? Бат! Схватил, ублюдок Схватила бабка меня, бабку схватила Так, у меня еще есть патроны, по-моему Ой, пистолет Давай, юзай Просто нужна семья! Да патроны, пистолет! Лицо есть, стреляй! Меня уронили? Ух, сококста! Да чё за побеги на меня такие? Пистолет какой-то крутой там. А, или это... Да, это какой-то крутой. Альберт 01 говорит. Альберт, брат! О, Альберт 01! Смотри, какая пушка-то, а! Жостик, да? Согласитесь! Улян, смотри, 9 патронов! Лицо показывай! Похавай! Свинца! Гнида! Чи, да? Сатре! Сатре, сотре! Еще один патрон у меня есть! Шок. Шок. Засохло, а? Чисто за... спаржа. Засохла, кайф. И. Ой-ой-ой, изичная. Изичная была. В шоках. Просто татышо. Да Я в таких шоках пребываю. Да ты, татышо, да гонишь, не? Все, мы победили, наконец-то. Господи. Спасибо тебе, что дал мне пройти эту игру. Господи. Господи. Ой-ой-ой. Уж -ой -ой. пересохло. Вот тут вот пересохло. Все, нахер. У меня высохло. Просто напроще. Что ты будешь делать? Красота. Вот спецназ подоспел. Спасибо. Вы так вовремя? М -м -м -м. Вы так вовремя, слушайте, ребят, спасибо вам большое. Я Редфилд. Рад, что мы нашли тебя. Пожалуйста. Ты... так долго, ребята. Пожалуйста, никаких проблем. Абсолютно. Я готов помогать. Ну. Тож я же ну, я ж подготовлен к этому специально поду... обученный боец. Для... Ну, как бы, извините. Вот вся мой, весь мой вклад. Я КМС по убийству, Не убийству дам... обителей зла. Миа. Миа, Сая, ты выжил. Ты тая. уцелела. Я рад. Солнце, мой, спасибо тебе. Что же может пойти не так? Ну? Что же пойдет не так? Или все пойдет так? Все по плану, что? Говорят, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Что ж, сегодня дверь закрылась. Спасибо. Была кайф. И не только для меня. Это одна ночь? Пострадали не только мы с Мией. Но и Бейкеры тоже. Это из-за той твари, Велины они такими стали. Но теперь Эвелина Ампрелла. мертва. А эти ребята явились прибраться. Да ты шо? А? Ты я мастер. только смирился с уходом Ми. No, На! Наконец-то, Господи, и я и так хочу начало это... с чистого листа. Тогда ждал этого конца, этой финалочки. Может, это и есть оттуда. СКИС! Yes, СКИС! Yes, yes. Вот оно, прохождение от ебаки! Что не понял, что за еще за кат такие? Ну вот так, я теперь могу вот так сидеть. Я Не понял, отец! А вот это вот, ну сейчас вот пойдет на авторские права Вот эта мелодия, которая здесь Ну я бы не хотел, да, допустим, чтобы она каким-то образом попала В рубрику авторских прав Поэтому давайте с вами что? Подведем итоги, которые мы здесь совершаем с вами Это потрясающего рода игра Неповторимая, реально неповторимая Это какой-то прорыв в сфере хорроров в видеоиграх То есть я, под, я целиком я душой и телом отдался этой игре. Я полностью вникся во всю историю. Про Ни... меня эта игра так проницательна. На мне сказалось что я херачил себе ноги на прохождении этой игры я я разбивал себе ноги колени я сбрасывал светильник со стойки я это были эмоции живые эмоции которые эта игра подарила мне если если ты вдруг каким-то образом оказался просто на концовке этого летсплей да и я вот сейчас говорю то что я говорю сейчас ты смотришь на своем экране вот на квадратом. я рекомендую тебе поиграть в эту игру а при это а в априори это это одна из важнейших игр, которую нужно пройти после ее выхода. То есть Outlast, который был раньше у нас, нам доступен, он... Это крутая игра, но своего времени. Вот это новое. Это перерождение всего, что я видел. Что будет ждать меня в Village, я узнаю позже, когда приобрету игру. Но концовка мне понравилась. То есть это было, ну, типа, не тупо. Я не вколол ей шприц, а она такая, типа, все, я, у... я померл, типа, до свидания. В целом, это балдеж, кайф ставлю, ну, блин, ставлю 8 лайков из 8. Пускай хер с ним, я не видел еще такого. Просто на фоне того, что я играл до этого, все было таким никчемным, что я просто вот сейчас отдался полностью. На все 8 баллов из 8 этой гребаной игре. Посмотри, какая. Ой, концовочка-то какая-то. Порисовать-то да посмотри. Как ее пропустить, то чтобы мне не это не в бане? Пропустить, да, ролик пропускаем. Ролик, короче, вот у нас пошли титры. Да, пропускаем Уровень сложности безумное, понимаешь? Время игры 10 часов 11 я играл Перезапуски 55 Уничтожено а, Везде всего 11 из 20 Древние монеты 24 из 33 Получено папок 21 из 32 Открытые ящики 56 Так, так, так, так, так О, здесь есть экстра контент Его оставим на следующую часть Всем огромное спасибо, дорогие друзья За то, что провели все это время со мной Это было невероятное приключение Для меня и для тебя, согласись те эмоции, которые мы испытали, их не купить. А за это ставим лайк этому ролику. Пишем в комментариях, что вы думаете по поводу наших прохождений. Какую игру хотели бы видеть следующей на нашем канале. Всем огромное спасибо за просмотр. Вы были на канале EvoGames. Всем пока! Oh, In my heart face a fire.